А здесь нас на пятом этаже в Вову встречает в полотной шляпе в наушниках. Так, ну что? Здавайте судьби. Привет. Привет. Привет. Welcome Патая, в общем. Пойдем ну что, покажешь, давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Да. пойдем. Ну ничего страшного, еще даже лучше, чтобы показали. Я просто представляю, как они меня на кровати сейчас разберут. А -а -а. <laughs> я выбрал да, все, да. что купил. Кстати, в номерах курить нельзя, да? Да, нельзя. Но на балконе я как бы это правило. -то. Ну там балкон, насколько я помню, вообще это страшно назвать балконом. Ну, просто что? мы были вот именно в этой половине, я не помню какой этаж. У нас типа супер... В общем это ваш номер, да? Это ваш сейчас убирают? Да-да-да, это у нас сейчас убирают. Сейчас мы быстренько, то есть, а номера каждый день убирают, да, получается? Нет. Little report. В общем вот такой вот ребят номер. Нет, у вас хотя бы а, такой вид, ну, скажем, более презентабельный, потому что в другой номер я снимал, там конечно было, в общем вот такой вот вид с балкона да а вот а, я был как раз то а, вот в этой части и у нас получалось балкон был там по-моему бал балкон еще меньше чем здесь но передо мной сразу постановилась -то, то есть часть стены отельной ну я могу сказать не у вас лучше вот, говорю вам повезло чтобы не в этой вот половине оказались а это супериор был улучшенный а а вот это вот половина, как называть? А не знаю. Вот у меня... Ну, знаешь, я тебе что скажу? Ну, вот этот э, автобус и гопот у них тут иногда бывает. На бассейн, я бы не знаю, было бы лучше или нет, потому что нет, там тоже цыгань но... А у меня был до этого, знаешь, какой вид. Получается, вот туда, на море, в ага. был вид. И, в принципе, номер вот, по сути, такой же был, но там... Во-первых, ну ты видел океан, как бы все это наблюдалось по другому, и было тише и солнце. Ну да. Вот если со стороны Стой брать, то будет еще лучше. Кажется. Ну здесь солнышко в любом случае, да, это сторона солнечная, потому что солнце у нас а, с той стороны где-то входит или Стой. Да. Я просто могу забыть и пропустить в эфир. Остатки концов. Все ясно. В общем, тут пужетает, что-то возмущается. Ну я ему дал денежку немножко собой. Возмущался вот я что хотел сказать, что вот я накупил с собой да. мой стандартный набор В общем, Санек вот решил домой повезти А, кстати, да, вот, у меня кто-то спрашивал а, по поводу Сансонга, ребят Это литровая бутылка, это не 0,7 Она вот именно литровая Санек, давай-ка ты у меня в роли оператора побудешь Я сейчас просто расскажу давай, только я херу сейчас, идет, да. меня, да. А, в общем, а кто спрашивал в прошлый раз, когда мы с Саньком себе Не с этим Саньком, угу. сейчас у нас в роли оператора эта бутылка у нас литровая литр на двоих, если брать самое оно то есть сама коробка даже а, самсон именно тот один в один, просто объем вот именно литр. ну и там ну, еще вина взял себе а, ну, то есть мази всякие вкусные, можно с утра на пудротодик mm -hmm. главное потом я не знаю, чтобы, ну, чтобы вот туалет был свободен. Огонь. Так, Огонь. здесь тоже это мази набор ты набрал ты замык, ты А замык, черный замык. вот те наборы, они обезболивающие, я самые не лучшие. Я знаю. Да. Только я брал не такие, я брал спрей. Ну, я многого еще а не знаю. спрей еще лучше, потому что он маслянистый. Да. а Его прям чуть-чуть брызгаешь, растираешь, и у тебя прям все горит тело. Угу. В общем... Ну что, подарки набрали? Наушнички взял, хороший. Наушники уже показал, но это ты уже попробовал или нет еще? А это мне вскрыли, показали, что они рабочие. А. Есть, все, вот, пауэрбэнки ты... два взял, один десяточку взял, другой двадцать пяточку взял. Ну опять же, о чем ты их взял, чтобы а, люди понимали? Сторговался, короче, вот этот розовый на 10 тысяч ампера, там, по-моему, ампер или как их называют, в общем, они за 500 бат, вот этот я за 1000 взял. То есть... А... Читайте, арифметика простая, 1500 бат Это 25 2. тысяч э, ну, ампер, вот этот миллиампер что-то ну, А тот, да, а тот Нет, 10 плане того, что, А, 25 тысяч да. Ну, читайте на 2 и уже думайте, покупать здесь это или покупать в России да. Я считаю, что без заморочек я взял азиатские бренды, которые я знаю, что для азиатского рынка делают качественно. Не то, что вот эти подделки JBL или все прочие вещи. Эти для себя они делают хорошие. В общем, ребята, сразу говорю, чтобы там не было, какие-то гадости написали. Ребята завтра уезжают, сейчас они делают клининг. Да, а чемодан купил. присутствуют, а да. они на телевизоре а в принципе, ну, нормально, надо так сказать. Владильник вполне себе, кстати. Сейф, то есть для, для хранения наличных вещей, документы там, деньги, не знаю. Ну, какой тут большой шкафчик, тротерок, шкаф тротерок. Ну да, пару вешал. Покажем покажу ванну. Ванны? Ну, ванну? Ну давай. Ребята, и опять бинго! Я всегда говорю бинго, когда есть ванна в Таиланде, потому что ванна в Таиланде это... Да. вещь. Но запорный механизм они сломали, чтобы ты не закрывал. А, в смысле... Ну, да, да, да чтобы вот не набирал. А, чтобы не набирал, чтобы она, то есть, да. нельзя набрать и поваляться, как да. в России. Ну, я думаю, можно, я бы смог, только да. не хотел. Ладно, в общем, давай, останавливай паузу. В общем, вот такой вот номер у ребят. И мы сейчас будем общаться и, наверное, пойдем прогуляемся по набережной. Вон, куда... А, то есть, вот именно чтобы в номер войти сделали специальные такие таблички как, <реш> для, <реш> для как, я, на машину, я... как на машину в общем такие номера столько ключей здесь испортил было дело ходишь он в другой номер это а прислоняешь он не работает а -а -а. больше и у человека и у тебя а, а я а, перекусил ты... три этажа короче прошел То есть, все три этажа не работали <реш> а в своем институт, что ключ обновляли там очередь выстроился это не ехать это не я, это не мой ключ. В общем, мы сейчас идем на бассейн. А, сейчас посмотрим, что там. Ну, обновим информацию, потому что видео это уже а, по этому отелю далеко внизу и листать его. Хотя у меня все в плейлистах. А, так что... А Вова опять с нами в лифте попался. Вот мы ну, Вова опять. Вова, скажи привет всем. Еще раз привет. В общем, мы едем сейчас на бассейн. В общем, мы девчонки и мальчишки пришли на бассейн, а на бассейне цыгане нету практически. Да, очень. Табор где-то табор ушел в небо. Да, в общем, лето у нас, туристов, отель пустует. А вообще много народ. На завтрак. Да. Как бы окончание полдесятого там прям отрядами ходят цыганскими. Ага. Выталкиваемся. А так если табор. Да, 8-9 часов нормально. Ну, они как китайцы все сметают или нет? И все-таки можно после них прийти еще поесть? Не, можно, можно. То есть главное, чтобы китайцев не было. Да, ну китайцев здесь нет, Практически нет азеты. Здесь русские, индусы. В общем, отведены зоны для курения. Вы, вы знаете, что они сделают с таиландом лет через 10 Даль, мы... Я запомнил что таиланд такой голову пить. пить нельзя на бассейне ну что-то свое там они а штраф дают но а, если нет, ты доспекровая... делаешь это аккуратно и незаметно я просто подходил к Тайцу, там, говорю, дай мне стаканчик сальтов. Он говорит, тут чувак вроде пить нельзя, тебе там, ну, штрафу можем дать 500 бат. Ты говорит, это вроде прибери это, по братски так, Не, ну аккуратно можно, конечно, а -а -а. это везде можно аккуратно, главное, не нагло это делать. Да. Так бывают индусы здесь сомнительные всякие, из глухой деревни, походу. Такой подходит в бассейн, полотенце скидывает, а там и нету ничего, одни бубенцы висят, полез в бассейн, и начинается тут гыр-гыр с тайцами у них. Вроде, убери колбаску из воды. Даже такое бывает. Да, да, да, да. есть. Не, yeah, у меня был в реплике такой европеец. Я когда увидел, я херел, блядь. Он вышел с тайкой, то есть заселился там первый или второй день. Вышел на общий бассейн, там на наш, да? Снял, блядь, все. И еще улетел на лежак и ноги как-нибудь раскинул, блядь. Короче, негасный загорал. А у нас дети же в отеле были, там мы ну, серии с детьми. Это хорошо, они были на отдыхе по уехали. Ну, короче, его выселили в итоге, потому что здесь с такими вопросами быстро решают. Правильно. Стана религиозная. И надо соблюдать правила. Так, ну ладненько, девчонки мальчишки, мы сейчас посидим, подумаем, что нам делать, куда выдвигаться и что-нибудь а принимаем. На связь. Ну что? как вам мои очки новые, что за очки рассказывает? Оправа обычная, китайская, с гриломита, то есть, ну как бы типа авиационный полимер, там какой-то, в общем, практически не ломается сама оправа. В общем, это подарок, ну, да. Плюс 30, минус 30 держит температуру. Ничего с ней оправы не будет. А линзы здесь стоят гланцевские, немецкие, антиблик с Но... То есть для пляжа, для отдыха охрененные линзы комфортные. Ну, такие же, как у меня здесь. Ну, короче, это чисто вот теперь у меня пляжный вариант, да. когда я буду ездить, там отдыхать на пляж. То есть это вот санек сделал мне подарок такой. Чисто пацанячий. Ну, пацанский, пацанячий, да. короче. подгон. Кто цыганина выглядит цыгани цыгани цыгане эй ромело или как там правильно ромело ромало Рамале ромале русскоязычные цыгани не обижайтесь здесь дело в другом. в общем мы сейчас идем перекусить потому что ребята здесь живут и они уже знают кухню где какая и я сейчас иду с ними а вы с нами будете Запасайтесь а, с холодильника едой, потому что сейчас мы будем вас дразнить. Здравствуйте. Пойдемте. Здравствуйте. Так, ну что, я пацанов привел на очередную улицу. Вова, ты пока еще не, вдуп, не отдупляешься, да, Дема? Ох, я тебя сочувствую. Ну, сейчас все устроим. Сейчас мы девчонок позовем Они тебя быстренько плохому, да? в общем, вот такая вот жизнь тихая протекает а Тайки ленивые, пока красятся, боевого цвет принимают Непонятно Еще такая, так сказать, тюнинг наводит О, блять, да? показывает мальчик говорит. мак показывает Дорогие. короче загнал их в краску уже вова блять саньком блять все сказали нахуй сейчас мы друга попросим смотри вот так вот вот и глянь на грудь ты глянь какие сиси Мари. ух во, вот это попробуй. Я же тебе сказал. ощущения Короче, Вову зацепили Все Тайки. Вова, не теряйся Жена готовая уже а, я, я, я Вот здесь, ну, я и был, короче Они, походу, узнают его больше, чем меня Вова ну, Давай, не теряйся я, Да ты подойди к ней Подойди Скажи, как дела? Смотри, у меня нет желания. Почему я должен дойти? Все, короче, ладно, мы еще не, мы еще не, не выпили. Сольем <плодискотворение> по-нашему, просто все. Все, она уже готова. Так что завтра юго в урале юго Россия! Где? то есть она уже все готова в россию полететь посидела на руке у русского блядь, пацана все Говорит, я готова с тобой лететь в россию без проблем вова у нас пока как кремень подожди вова там проверяет туда а, подожди я самый главный должен проверить окей окей окей окей орех блять жесткий неразбитый так что ну что в россию полетит Все, поехали в общем батарея у нас уже на исходе как обычно в самые интересные моменты у меня садится батарея я все никак не доеду, не куплю ну... Я честно скажу, Вов... Ой, вот Я всегда боялся заходить, потому что я думал, что я бы просто без денег остался на все оставшиеся 14 дней, блядь Ну, это, в принципе, ты правильно думал Потому что, ну, блядь, если здесь зацепишься с ними, ну, настроениями, то это пиздец Все, пойдемте дальше В общем, сейчас такая маленькая экскурсия Ну, Саньку напоминание, Вови познавание, познавание ну, Вова пока никак не может расслабиться. Он ничего в следующем году отойдет. Он футболку все в себе ищет. Возьми у нее, сними футболку, а тебе не пошел. Отдохнули хорошо, погода хорошая. Приглашаем всех сюда. Отлично, письменный. Ну, что-то тяжело добавить, пока сам не посмотришь на все это, не попробуешь, не ошибешься. Короче, начинается потихонечку с разгона. Хороший лист. То есть надо медленно по чуть-чуть? Нет, надо как есть. Как Есть есть есть хорошие, да. Хорошо здесь, приезжайте, отдыхайте. Не, ты понятно, тут уже получается пятый или шестой раз здесь. вот и первый раз у нас, давай-ка от тебя правду. Правда? По сегодняшнему дню даже. Отличная погода, э, лапки очень хорошие. Говори сюда в микрофон. В общем, в общем, он настолько растет, в общем он готовил, сусу говорю, сусу сейчас сусу. заключительная речь будет. Да, давайте подготовьтесь внятно, четко. И началось. Ну отдохнули хорошо, все классно, приезжайте. Так. В общем, работайте, зарабатывайте и приезжайте на отдых. Потаю. Ну, естественно, звоните мне, я вас буду водить по злачным местам. Вы сейчас снимаете? Да. И уже здесь вырезаться ничего не будет. С косяками, без косяков. Будут смотреть мамы, папы, бабушки, дедушки, любимые женщины. Вдохнули хорошо. С каждым разом все колоритнее, колоритней, колоритней интереснее, интересней. Затягивает неимовер. Кстати, ты получается пятый или шестой раз, да, правильно здесь? Сколько? Шестой. Шестой раз. А вот именно с блогерами, которые ведут, ты получается. Первый раз? То есть ты сама первый раз с блогерами столкнулся. Ну, хотя я слово блогеры как бы не воспринимаю, я снимаю для себя, как бы для вас в первую очередь. Со Стасом бы с удовольствием пересекся или как Стасом был? А, Стас, Стас, контент у него называется My Travel. Да, да, да. Я бы с ним с товарищем пересекся, но он уже уехал отсюда. Он сейчас в коста Рика, да, так что... Так что я к нему в Коста-Рико потом поеду. Коста ну, перед, передашь обязательно привет от меня ему, скажешь, тебе от его привет, он ты сразу... единственный персонаж был, с кем я хотел пересечь здесь, кроме него. Вау, вау, вау, вау, вау. Потому что остальные, что-то моральное, но... этического желания общаться не но ну здесь как бы много кто снимает, много... Вот именно по ПТЕ даже, по той же Плохого ничего не могу сказать, но ну, снимают, спасибо им за информацию тоже, соответственно, но У тебя колоритнее, как-то интереснее, душевнее получалось Я сам просто охуенный чувак Ну и кнопки Сам, есть, себя, кнопки. сам себя не похвалишь, блять, от вас не дождешься просто, Конечно. ребят Поэтому говорю, я чувак охуенный, классный, ну, вот Санек и Вова не даст пиздеть мне Воп, ты первый раз был, ты тоже первый раз со мной посидели, мы пообщались. Я же охуенный чувак. Отлично посидели, отлично пообщались, хорошо провели время. Но мало. Мало-мало, да. Месяца два-три был в самый раз. Вы бы сказали, отстань нахер, лысый, отстань от нас.